Как же приятно порой угостить друга упаковочкой душирака. Хотя нет, что-то на бич-пакет это не похоже. Слушайте, а может быть это праздничная посылка с подарками, украшенная гирляндой? Да нет, что-то тоже какая-то херня. Все, точно, я понял, что это такое. Эй, лови аптечку. Здорово, мужские мужчины! Ну, что вам сказать? Это... Это самый, мать его, чистый шедевр, который наконец-то добавили к нам в игру. Если кто-то из моих зрителей играл в сетевую игру колды Modern Warfire а, или, может быть, даже в Барзончик, то вы знаете, к чему я клоню. Данный тактический девайс по-новому раскрывает геймплей и приносит в него просто какую-то ну нереальную радость, когда ты пачку кидаешь сопернику в лицо, после чего на скорости прожимаешь детонатор и смотришь, как начинается. Начинается первое техническое шоу «Кайф». Есть, конечно, и обратная сторона медали, не слишком уверенные в себе перцы могут засунуть себе в задницу ДЕТОНАТОР! И тупо АФК ждать, когда кто-нибудь наткнется на их ловушку. Не самый приятный стиль игры, не рекомендую так играть. Самые внимательные заметили, что пачка у меня активируется довольно быстро, благодаря этому КПД максимально высок. Чтобы добиться такого прикола, нужно правильно подготовиться и настроить игру. Да. Да, вы не ослышали, здесь не только дело в перках, самую важную роль играют как раз таки настройки. По классике жанра сначала идем в раскладку и перемещаем в удобное для нас место вот эту кнопку активации сишки. Тут, брата-братья, вы самостоятельно должны выбрать для себя удобненькое место. Учитывайте то, во сколько пальцев вы играете, я хоть и в 5 пальцев фигачу, но лично мне данное местоположение кнопки для большого пальца правой руки пришлось по душе очень очень все быстро, короче, активируется. Еще вам обязательно нужно обратить внимание на вот это разделение бросалок в раскладке. Если у вас в раскладке не разделены тактические девайсы и они выглядят вот так, то чтобы это изменить, нужно перейти в базовые настройки и активировать вот этот раздел «Кнопка раздельного броска». Затем возвращайтесь в раскладку и располагайте в удобном для вас месте кнопки. И даже на этом наши приключения с настройками не заканчиваются. Есть еще один пункт, который обязательно нужно включить, чтобы пиротехника не подводила. Сейчас мы с тобой его подрубим, но перед этим залетим в балдежно-бамбический магазин Супердонат. Серега хорошо знает свое дело и молниеносно сможет помочь тебе создать колдушный аккаунт, на котором будет открыт магазин Сипишечек. Пришлет тебе боевой пропуск, если аккаунт менять не хочется, а магазина по-прежнему нет. Ну или же зарядит хорошую скидку на сипишки, чтобы с кайфом выбивать понравившиеся скины. Также Серега частенько конкурсы устраивает на боевые пропуска и валюту у себя в телеграм-канале, поэтому не стесняемся и лутаем ссылку в описании. Ну а следующим шагом нам нужно активировать такой важный пункт, как быстрый бросок гранаты. Он работает следующим образом. Когда вы разделите тактические бросалки и нажмете один раз, ну допустим вот c 4 то она сразу же вылетит вперед. А если раздел быстрый бросок гранаты у вас будет выключен, то при одном нажатии на c 4 она у вас только в руки возьмется и придется нажимать еще раз кнопку, чтобы ее бросить. Нет, я еще не говорю про кнопку активации. Проще говоря, с включенным разделом быстрый бросок гранаты на подрыв пачки у вас уйдет два касания по экрану, а с выключенным разделом 3. Думаю, выбор здесь очевиднее некуда. Мы уже близки к успеху, мужики, и почти что научились правильно использовать аптечку. Теперь нужно поговорить про перки и про защиту от с 4 Ради такого дела я пошел все тестировать на шипмент, и вы только посмотрите, какой радиус поражения выдает пачка. Около 4 метров это самая мощная взрывушка на данный момент с достойным радиусом поражения. Осколочная и липучая граната нервно стоят в сторонке. Дополнительно я решил посмотреть радиус поражения пачки с перком подрывник, который добавляет 25% к урону. И скажу я вам: радиус с поражения увеличивается где-то на полметра, и естественно дамаг внутри этого метража возрастает, но я все-таки не рекомендую вам брать перк подрывник, заместо него лучше взять перк шрапнель, с помощью которого у вас вместо одной пачки в бою будет целых две. Если вдруг у кого-то нет этого синего перка, то поищите его в магазине, обычно туда завозят перки для покупки, если кто их не успел получить в свое время. На самом деле синий перк шрапнель не обязателен, так как многие любят брать перк «Радикал» или «Мертвую тишину». Но вот зеленый перк на взводе для быстрого применения Сишки просто необходим. Напомню, с помощью данного перка мы быстрее будем доставать пачку, да и в целом будем быстрее оружие менять и быстрее перезаряжать ракетницы, ну, если кто играет нормально и всякую херню воздушную сбивает. В зеленой секции перков есть отличный перк «Быстрое лечение», который пользуется популярностью у ребят, играющих на штурмовках или ППШка. Придется, конечно, пожертвовать им ради сишки, но на самом деле ничего страшного, раньше люди как-то и без него играли. Красный перк «Прыть» категорически не рекомендую брать, так как на тестах он какого-то прорыва не показал. Сейчас вы, наверное, такие думаете, что я скажу брать финальный красный перк «Саперный жилет». А вот и ни хрена. Дело в том, господа, что если вам под ноги кинут пачку и ее пыхнут, совершенно будет без разницы взрывушки с перком вы или без. Соперно-жилет, конечно, добавляет сопротивление, но только уже конечным радиусом поражения. По моим наблюдениям в радиусе трех метров совершенно не важно, с перком вы играете или без него. Поэтому против все четыре брать перк соперно-жилет, ну не супер масхевно, как бы это не было печально. Вам может помочь банальная и проверенная временем активная защита. Она проглатывает пачку и блокирует ее активацию. Актуальность данного тактического девайса высока сейчас как никогда, поэтому не ленитесь подбирать активку после того, как вы в первый раз ее откинули на позицию. Хочу дать еще одну важную рекомендацию. Если вы видите, что кто-то заложил пачку и ее владелец, ну, где-то сидит и ждет момента для активации, вы можете по ней пострелять и она взорвется раньше времени, но способ, откровенно говоря, не очень безопасный. Лучше рядом бросьте активную защиту, чтобы она разобралась с зарядом. Кстати, мужики, специально для вас могу супер выпуск подготовить про C4, где я буду разбирать всякие мифы и лайфхаки, которые уже успели накопиться. Поэтому, если вы хотите такую движуху, то поддержите в комментариях ее словом «Бомбармен». И если вдруг у вас есть какой-то миф или лайфхак, то обязательно его тоже напишите, чтобы я его разобрал в будущем выпуске. Если подытожить, девайс очень сильный, если им правильно пользоваться. Сегодня, надеюсь, вы этому научились. Благодарность можете выразить своим кулакичем и подпиской на данный киноканал. Ну а кто дополнительно хочет поддержать выпуск, оформляйте спонсорку в группе ВКонтакте, ну или просто на стримах что-нибудь закидывайте. Я же в свою очередь хочу поддержать молодых и талантливых ютуберов по колде, начинающих, так что, ребят, если вы что-то снимаете по колде, обязательно переходите ко мне в дискорд-сервер, там все написано и объяснено. Спасибо за внимание и вашу поддержку, брата-брат, это был Огненский. Все только начинается. Эй, лови аптечку.